Всем привет! Это видео о том, что делать, если во время запуска игр таких как GTA San Andreas, GTA 4, Warcraft, Лига легенд, World of Tanks, Assassin's Creed, FIFA, Sims, Fallout или других, вы встречаете ошибку – запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует файл DLL, попробуйте переустановить программу. Точного перечня возможных недостающих DLL файлов нет, так как их много. Но наиболее распространенными можно назвать D3DX943DLL, XInput13DLL, D3DX931DLL, D3DX934DLL, XInput12DLL, D3D11DLL и другие аналогичные. Несколько наиболее часто встречающихся названий DLL-файлов будет также приведено в описании к данному видео. Для начала хочу сказать, чтобы вы не спешили искать в интернете отсутствующий файл DLL и копировать его на ваш компьютер. Так как это не всегда работает и является неправильным способом решения проблемы. Ошибка отсутствующего DLL-файла ⁇ это в первую очередь проблема с DirectX, установленным на вашем ПК. Каждая версия Windows устанавливается со своей версией DirectX, о чем нам говорит официальный сайт Microsoft. Windows 10 с DirectX 11.3 и 12. Windows 8 с DirectX 11.1 и 11.2. Windows 7 с DirectX 11.0 и 11.1, Windows Vista с DirectX 10, 10.1 и 11.0, Windows XP с DirectX 9. Ссылка на данную страницу будет в описании. Причем для обновления DirectX до более новой версии, чем та, которая предустановлена, за исключением обновления до другой совместимой версии, потребуется обновить операционную систему или установить Windows более новой версии. То есть на Windows 7 обновить или установить DirectX 12 у вас не получится. Откат к предыдущей версии DirectX в Windows также не предусмотрен. Узнать версию DirectX на вашем компьютере можно запустив средства диагностики DirectX. Для этого Нажмите «Windows плюс R» Наберите «DX После этого откроется средство диагностики DirectX. Версия DirectX указана в строчке с соответствующим названием. Как видим, в Windows 10 по умолчанию уже установлен пакет DirectX 12. Дальнейшее скачивание и обновление пакетов происходит через центр обновления Windows. Аналогичным образом должен обновляться DirectX и в Windows 7 и 8. Если при запуске программного обеспечения или, что бывает чаще, игр, вы сталкиваетесь с ошибкой, запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует файл DLL, попробуйте переустановить программу, то для ее устранения стоит начать с обновления драйверов DirectX. Для этого необходимо установить официальную утилиту от Microsoft DXWebSetup.exe, скачать которую можно с официального сайта Microsoft, ссылка на страницу будет в описании. После установки она в автоматическом режиме скачает и установит недостающие версии компонентов и драйверов DirectX на ваш компьютер под управлением Windows 7, 8 или 10. Скачаем ее. Скачать. Отказаться и продолжить. Сохранить как. Сохранить. Запускаем загруженную утилиту DXWebsetup.exe. Принимаю лицензионное соглашение и нажимаю Далее. Убираю установку панели Bing. После этого запускается установка. Так как на моем компьютере уже установлена последняя версия DirectX, система мне об этом сообщает. В вашем случае на компьютер будет установлена обновленная версия DirectX. Также проблемы с DirectX могут возникнуть при запуске старой игры, требующей устаревшую версию DirectX, что является распространенным явлением Windows 10. Для устранения такой проблемы сделайте следующее. Перейдите в программы и компоненты. Включение или отключение компонентов. Найдите в списке компонентов компоненты прежних версий. Поставьте галочку возле Direct Play. ОК. Okay. Далее начнется установка данного компонента. Применение изменений. Windows применила требуемые изменения. Закрыть. После этого перезагрузите компьютер для вступления в силу Direct Play и запустите вашу игру еще раз. Если после этого ваша игра или программа, требующая устаревшую версию DirectX, будет упорно продолжать отказываться запускаться, попробуйте также запустить ее в режиме совместимости. О том, как запустить программы в режиме совместимости, смотрите в соответствующем видеоролике нашего канала, ссылка на который есть в описании. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр, удачи!